Привет! Это официальный канал компании Cool Computers. И сегодня мы находимся в доме одного из работников этой компании, а именно у менеджера компании Cool Computers, где будем сравнивать его производительный компьютер с Ultimate Gaming Box. Мы подключили три монитора. В данном случае к компьютеру работника подключены все три. А к ульти-мейт-гейминбоксу подключено два монитора через кабель HDMI и вот второй кабель. Что касается параметров Ultimate мейт гейминбокса мы рассмотрим их чуть позже, а сейчас взглянем на параметры работника компьютера, очень мощного, с водяным охлаждением, со всяким наворотами. Посмотрим диспетчер устройства. Тут мы видим NVIDIA GeForce GTX 570, две видеокарты, которые объединены в слайд. Вот и восьмиядерный э, процессор Intel Core i7 2600K. Параметры процессора мы можем посмотреть через программу э, Core Temp. Вот здесь мы видим частоту, загрузку, температуру. И параметры видеокарты можем посмотреть через э, программу Asus Smart Doctor. Вот частоту стату ядра, например, 742, карты памяти 3800. Все это пока переместим направо, чтобы нам это не мешалось. Mm -hmm. Вот так. И производительность мы будем оценивать с помощью программы FRAPS на игре Far Cry 3. Для начала посмотрим параметры. Изображение, качество видео, ультра-хай, very хай ультра. Все, в общем, настроено на максимум. Здесь тоже не немаленькое. Ну и поиграем. 40, 45, справа золотенькие циферки показывают вам частоту кадров в секунду. Сорок, сорок два, я видел. Картинка очень четкая, все прорисовано. Изображение не трясется. Кабанчик. Вс, В целом, я думаю, понятно. Теперь давайте переключим видеоэкраны на Ultimate Gaming Box и посмотрим параметры Ultimate Gaming Box варианта первого. Вот так вот все у нас переключается. Буквально два вот клика. Итак, что у нас тут по параметрам? Диспетчер устройств. Смотрим. Здесь у нас графическое ядро Intel HD Graphics и видеокарта Nvidia GeForce GTX 660. Вместе им позволяет работать новая технология Lucid Logic Virtu MVP, которая позволяет объединить графическое ядро процессора и встроенную видеокарту. Дискретную видеокарту, дискретную видеокарту правильно, дискретную. Параметры процессора мы можем посмотреть вот здесь. частота, загрузка, температура. Все как и в прошлый раз. И гигабайт OS Гуру. Здесь тоже параметры видеокарты. Чистота. Оценивать опять будем программой FRAPS, ту же игру Far Cry 3. Глянем настройки на всякий случай. Качество видео тоже настроено на максимум, в большинстве случаев. Такие же настройки-то как там, просто да, на Да, абсолю абсолютно идентичные. Поиграем здесь. Вот уже в самом начале я видела 60, и вот сейчас продолжает. Ну, сейчас уже 50, 50, 45, 56, 60, прекрасно. В общем, по производительности он не уступает самому мощному компьютеру одного из наших работников компании Google Computers. А может быть даже превосходит. О, все тут так круто. Картиночка четкая. Все офигенно персонально. Вот таким вот образом все у нас тут работает, и хочется сказать, что очень важный фактор, приобретая Ultimate Gaming Box, каждому достается Far Cry 3 абсолютно бесплатно, установка игры. Вы тоже можете поиграть, потестить ее, плюс обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, заходите на форум Cool Computers, и все. А я пока поиграю. Попробую встать в воду сейчас Я переключу экран И там он будет В другом месте персонаж стоять Чтобы точно убедиться Та же самая игра на другом компьютере. На компьютере работает. А сколько компьютер. FPS? 40... 43, 46. 45 42. я видел. Командирование. О, 50 вот. Галесть. 43, 44. Что ты можешь сказать о производительности Ultimate Box в играх? В общем, мне кажется, что он ни капли не уступает суперпрокачанному, как уже было сказано ранее, компьютеру. Вот, вы видите, с ледяным охлаждением. Напичкан всем, чем просто можно напичкать его. А этот обычный коробочек. Ну, как обычный? Обычный с виду. Маленький черный ящик с большими возможностями. Спасибо.